потерпим немножко я понял это замерзла да немножко потерпим давай видите уже идет агрессия друзья петазик с водой видите она сопротивляется уже уже пришла в себя до да, за неделю нашей маркизе не нравится принимать ванну видите Совсем она не в духе сегодня. Смотрите, какая крыска, друзья. Какая, а? Так, терпим, терпим, терпим. Укутаем, как младенца, друзья. Вот так она боится. И столько грязи еще с нее смылась Ну, друзья, наша крыска, она опять на меня обиделась, хотя мурчит.